в ютубе выросли запросы на тему выученная беспомощность и я вспомнила свой случай жизни который произошел уже четыре с половиной около пяти лет назад со мной когда будучи на седьмом месяце беременности меня просто засосал этот синдром выученной беспомощности когда я просто чувствовала себя оцепеневший от сложившейся ситуации так называемых проблем в моей жизни и я хочу поделиться с вами тем какая фраза меня полностью переключила и я, можно сказать, пересмотрела свое отношение к своим проблемам, и это очень сильно мне помогло. Сегодня я не одна, а с подушкой поддержки uh, «Let the smile» Change the world. В первую очередь, конечно, делюсь этим посылом с вами, чтобы не забывать улыбаться миру и улыбаться своим проблемам, улыбаться своим врагам в лицо. Так что... Поехали! Хочу начать видео с фразы, которую ты наверняка знаешь. Это все хорошо, и все разворачивается так, как нужно. Легко говорить, когда кому-то сложно, и ты начинаешь вспоминать эту фразу, оговорить ее, чтобы как-то утешить человека. Но как же сложно о ней вспомнить момент, когда ты на всю голову беременна, это я сейчас говорю о себе на седьмом месяце, когда мы с мужем семь месяцев готовились к тому, чтобы рожать ребенка в Америке, готовили все необходимые документы, медицинские справки, переводили их на английский и куча-куча-куча еще сопутствующих вопросов с переездом в Америку на несколько месяцев, чтобы родить. И тут, за две недели до вылета, к нам звонят ребята, у которых мы должны были жить в доме, и говорят а, таким трагичным голосом, с пониманием вообще всей ситуации. Они говорят, ребята, все понимаем, сори, но мы вас принять не можем. Начинают объяснять какую-то причину, но на самом деле я уже не слышу этой причины, мне она в принципе не неинтересна, я не понимаю. То ли это какой-то знак, и нам не надо ехать в Америку рожать, то ли я вообще недостойна поехать в Америку, тем более я там никогда не была, и для меня это была, знаете, как какая-то иллюзорная мечта, которая вряд ли когда-либо сбудется. То ли нам нужно искать квартиру, которую вообще нелегко найти на долгосрок, учитывая, что ты не резидент страны из Украины за две недели. Это ну, практически нереально, это нужно было вообще все бросить, всю подготовку и только искать эту квартиру с другой стороны я понимаю что может быть ее не нужно искать что может быть все происходит так что нам не нужно туда ехать абсолютно ощущение без выходной ситуации абсолютное ощущение того, что э, я вообще недостойна, мне туда лезть не надо, и мне нужно просто тихонечко э, сесть, закрыться, чтобы меня вообще никто не трогал. Ты а, на седьмом месяце беременности, и когда у тебя просто шарашат гормоны, а, то состояние вот этой вот выученной беспомощности, а, мне кажется, оно просто увеличивается в сотни раз. Состояние а, абсолютно зомбированное. Несколько дней я просто хожу, делаю какие-то дыхательные практики, чтобы хоть как-то себя поддержать. И тут со мной происходит удивительный абсолютно случай, которым я хочу поделиться, и который полностью вывел меня просто как щелчок пальца из этого состояния. Представьте себе историю. Я захожу в супермаркет и, как сейчас помню, выбираю помидоры, и, понятное дело, практически никого не вижу, не слышу, вся в своих мыслях, значит, в своих проблемах, в полном синдроме выученной, беспомощности по-другому никак его нельзя назвать и тут я слышу как мужчина разговаривает по телефону и он как раз проходит мимо меня и говорит одну фразу которую я слышу очень четко он говорит ну что ж одна дверь закрывается другая открывается и продолжает идти что-то говорить я уже не слышу что я только вижу его силуэт такой высокий мужчина красиво одет с таким приятным голосом и он дальше скрывается где-то между полками этими стендами продуктовыми магазина и у меня в голове просто эта фраза Одна дверь закрывается, вторая открывается. Она у меня засела. И как пластинка, такое ощущение, что начала просто прочищать мой мозг. И те, кто сейчас слышит эту фразу, поверьте, она тоже для вас. Она именно предназначена для тебя. Одна дверь закрывается другая открывается мы видим мир как в замочную скважину мы видим только часть того что происходит в нашей жизни и когда мы смотрим в эту замочную скважину и видим что одна дверь закрывается мы просто не видим всей картины мы не видим что за ней вторая дверь она открывается и а, я с этого магазина я спустилась к мужу Вообще абсолютно другим человеком. Я за э, тот период, пока я там рассчитывалась на кассе и спускалась по лестнице к машине, э, мне кажется, я полностью ну, пересмотрела это, эту ситуацию и приняла вообще любой исход. Я поняла, что с нами все будет самым лучшим образом и э, все происходит самым лучшим образом для меня я спустилась вниз к мужу говорю ему эту фразу и говорю о том что давай просто отпустим давай просто подождем хотя бы несколько дней вот пусть оно уляжется и мы сердцем почувствуем что нам нужно делать дальше мы собственно так и сделали и представьте себе что буквально через сутки очень короткий может быть полтора вот сколько прошло времени очень короткий период времени я просыпаюсь утром беру телефон и смотрю что у меня в мессенджере сообщение пишет мне подруга которая единственной я рассказала эту ситуацию потому что она живет в америке и я спросила ее может быть она как-то поможет нам в поиске квартиры я читаю сообщение и у меня просто начинаются лица слезы потому что она пишет янина ты знаешь я вот посоветовалась с мужем и мы решили предложить вам а давайте вы приедете и будете жить жить у нас. Но как минимум первое время, когда в период адаптации мы вам поможем, мы вас встретим, вы у нас поживете, а там дальше уже будет видно и вместе мы что-то что найдем и все будет хорошо, ты главное не переживай, вот мы вас действительно ждем, если вы не против, мы вот хотим вам помочь. И тут у меня чуть ли не падает телефон из рук. Я бегу к своему мужу, я показываю это сообщение, я ему говорю, вот он, этот отклик, нам нужно ехать в Америку и рожать там, у нас все получится, потому что вот, вот, это, вот это решение вопроса. Все на самом деле произошло по приезду самым вообще волшебным образом, который могло произойти, и в итоге они нас настолько опекали и настолько проявили свою заботу, и я понимаю, что без них мне было бы намного-намного сложнее в чужой стране рожать, быть беременной, там, решать какие-то свои вопросы, потому что они были, там страховка, у нас еще не было страховки, потому что ее нельзя было сделать в Украине, а можно было сделать только по месту, уже находясь в Америке. И потом, уже спустя время, я понимаю, насколько все сложилось именно вот таким вот образом, хотя... Хотя в тот момент, на период этого звонка, когда нам позвонили первые ребята и сказали, что сори, но мы никак не можем вас принять, я понимаю, насколько им было тяжело нам отказать, насколько нам было тяжело принять эту ситуацию. И если бы я не услышала эту фразу, и если бы как-то что-то у меня внутри не переключилось, я вообще не знаю, как бы, как чем бы это закончилось к чему я все это рассказываю когда что-то идет не так зачастую мы становимся жертвами вот этой выученной беспомощности когда так сложилось исторически что нам в какой-то момент проще закрыться от всего мира в какой-то момент проще поверить что мы жертва в какой-то момент проще сказать что я неудачница это точно не для меня и только мы решаем в этот момент либо мы хотим оставаться жертвой этой выученной беспомощности либо мы хотим выйти из нее и увидеть этот мир широко открытыми глазами и быть готовым к тому, что Вселенная изобильна, что Вселенная нас любит и что все происходит самым лучшим образом. Надеюсь, вы, как и я, выбираете второй вариант, поэтому напишите мне в комментариях, как вы выходите из этого состояния оцепенения, из этого синдрома выученной беспомощности.